Приехал я сегодня на съемочке, вы знаете, что у меня в прошлой неделе случился небольшой казус. Флешка с данными, которые мы снимали вот тут вот, она накрылась, и поэтому выпуска не получилось в прошлую неделю. А, приехал я переснимать, приехал я один без Димки, не хочу его дергать из-за своих косяков, а, точнее косяков флешки. Он мне понадобится завтра, сегодня я смонтирую, сегодня я выложу, и сегодня вы это увидите. В крайнем случае завтра увидите. Вот. Но ну, для вас тоже будет сегодня. <смех> а, поэтому пересниму все заново и сделаю более атмосферно, постараюсь уклон сделать. А, приехал я сейчас в Троеруковскую гидроэлектростанцию закрытую Ну как, она уже не то что закрытая, она уже просто в таком состоянии, что это памятник остался от, от гидроэлектростанции Причем место довольно интересное, место красивое, часто посещаемое людьми здесь а Сегодня погода не очень хорошая и это мне на руку, потому что не будет постоянных людей здесь А место здесь достаточно людное, то вот, и можно здесь нормально сейчас будет поснимать выпуск Село Троекурова основано было в 17 веке. На реке красивая меча. Судмурского слово меч означает обрывистый крутой. И да, в некоторых она местах она очень быстрая, она очень обрывистая, это крутая река. Как вот это слово крутое, оно как-то имеет сейчас двойной смысл, и поэтому иногда, когда выражаешься слово чем-то крутым, то. Подразумевается два небольших смысла об этом. Вы пройти хотели? Только сказал, что особо здесь нет народа, как пришли две тетки. Ну ладно, сейчас подожду, пока они уйдут и буду снимать дальше. Не палимся. Так, вроде ушли. Пойду дальше снимать река значит красивая меча и на ней было решено построить вот эту вот гидроэлектростанцию построили ее в 1953 году и имела мощность она 375 киловатт здесь находится 4 турбины под ней ну находились сейчас же остались кое-какие да 4 турбины мощностью 150 лошадиных сил каждая и они вырабатывали вот эти 375 кВт энергии таких кстати гидроэлектростанций по Липецкой области было около 27 по моему и все они сейчас вот примерно в таком вот печальненьком состоянии поэтому друзья посмотрим сейчас что от нее осталось Попробую найти интересные тут места, поснимать, поэтому мне нужна ваша поддержка, нужны ваши лайки, нужны подписки, нужны комментарии, нужны репосты, постарайтесь немножко для меня, для, для этого канала и вам вернется вдвойне все. Ставим лайк, наливаем печеньки, готовим чай, приятного просмотра. И не забудьте подписаться, а то Большинство из вас смотрят меня, блин, без подписки. Это не очень хорошо, как бы. Поэтому подписываемся. я так понимаю был какой-то блок управления гидроэлектростанции, может быть вот, вот ступеньки были интересно что находилось внутри этих коробов или как это внутри этих ячеек может какие-то трансформаторы да по-моему что-то из электрооборудования потому что осталось висеть изоляторы остались висеть Да кстати ну тень выходи. Да, кстати, забыл сказать. Будут немного съемки с камеры моей, которая на груди. Они, в принципе, остались, сохранились. Будут немного переплетаться с тем, что было в прошлой съемке. Если там что-то, какие-то интересные моменты будут, я буду их все-таки вставлять. Так что не обращайте внимания, что внезапно появляется Димка. Кстати, есть те турбины, которые стояли, генерировали энергию. Это все, что осталось от них. Раз, два, три, четыре штуки, по-моему, было. Остальное же все, видимо, забрали на металлолом. Тут немного повесили вот таких табличек, наверное, потому что все-таки станция находится над водой и постепенно ее размывает, и поэтому у нее остается угроза обрушения. Но, как видим, это ничего не ограждено здесь, и, в принципе, здесь все еще пока еще все надежно стоит. Надеюсь, это хоть как-нибудь еще пока останется. А вот это, это были водозаборники. Они опускались. И, как бы поднимались Они опускались, когда вода не требовалась ну, турбин, Не требовалось крутить И все обходило Шло в обход А когда требовалось вращать, я так понимаю Они поднимались в и вращали турбины вот это вот места, это остались как раз те места, куда входила вода, решетки, чтобы грязь не попадала, туда мусор не попадал. Вот. И туда вся вода стекала под турбины, внутри вращались турбины. Сейчас попробуем спуститься в них. Здесь проблема. Когда я снимал в прошлый раз, здесь было очень много пауков. Я любитель пауков, как вы помните. Вот, кстати, вот это вот и есть турбина. Вот так они выглядят. Остались кое-какие надписи. Наскальная живопись местная. почему то вот это вот засыпали странным песком все. Ой, блин, мать вашу, сколько здесь паутины. Да. Ну, а вот тут как раз втекала вода. Вот через это вот. слетают ласточки еще строилась она из песчаника песчаник кстати добывали здесь же рядом сейчас посмотрим на это место пойдем пока про на Такой он узенький. всего номера в метр шириной. Ну, люди все еще есть. Интересно, что это был замозг для чего он нужен был, я так и не, не нашел информации. И он так обрывается странно. Видно, что не обрушен, он просто обрывается. Попробуем спуститься под плотину, что там осталось. А еще эту реку называют не только красивая меча, но и быстрая меча. Потому что течение у нее прям очень уж такое. Вот, кстати, вот эта вот стена была как раз создана рукотворно. Но здесь какой-то памятник стоит, и я не пойму, кому он. Кстати, недавно. Это не с постройки стены что-то здесь погиб. Кстати, село названо в честь князя Троекурова, который был э спутником юности Петра Первого. Таких вот гидроэлектростанций было в Липецке, как я уже говорил, 27 штук, около 27 штук. И все почти были на как раз на... Основная масса была как раз на реке вот этой вот красивой Меча. А, о чем свидетельствует много разных запруд по ее... Если пройтись по течению, посмотреть все это по течению, то очень много разных запруд, которые... Ну, бывшие остатки вот как раз этих электростанций. Самое первое гидро электростанция такая появилась в Липецке аж в 1923 году. Где-то после войны начали массово их строить для, для того, чтобы развить инфраструктуру страны. и подключали все больше и больше колхозов к ним, проводили как раз вот электрификацию всех этих колхозов для того, чтобы быстрее, как можно быстрее восстановить народное хозяйство и чтобы страна оправилась от войны после военного времени. Для этого были созданы специальные организации, назывались они «Сель Электро». Вот, и они как раз все это проводили были ответственны за электросификацию. Но строить крупные электростанции, типа э, теплоэлектростанции, особо времени не было. Нужно было все это делать как можно быстрее для того, чтобы восстановиться. Поэтому было принято решение строить вот такие вот небольшие электростанции, которые э, генерировали, генерировали электричество за счет воды. Кстати, обслуживалась гидроэлектростанция в полуавтоматическом режиме, что... Свидетельствовала о хорошей такой развитости уже технологий И всего тремя людьми, которые следили за эксплуатацией оборудования всего Так что достаточно она была прогрессивная в те времена Строители создали не только саму ГЭС, но и красивый вид на правый берег реки Там кирпичная стена, плотина небольшая И все это рукотворное и выглядит достаточно красиво. Вот. Сейчас, правда, это все заросло и не так, не так интересно выглядит, как выглядело раньше, но я попробую найти фотки раньше старые, может быть что-то увидим интересное на самом деле. Вот. В 70-х годах уже было хорошо распространено электричество в стране, и поэтому было решено подключить все, все колхозы к центральной магистрали. Это удешевляло добычу энергии, поэтому в 1973 году эту электростанцию перестали эксплуатировать и законсервировали. В 80-х годах колхозы стали приходить в упадок. За гидроэлектростанции уже, можно сказать, некому было следить, поддерживать ее в рабочем состоянии в период консервации, поэтому ее забросили. А потом тут ходил ледокол, он повредил саму плотину, Сейчас же плотину используют местные как типа переправа с одного берега на другой, ну и что-то вроде типа местного пляжа, ну и с другой стороны, это вот такая вот достопримечательность одна из интересных достопримечательностей Липецка, но возможно все еще у этой станции. Где-то в отдалении есть какое-то будущее, потому что, учитывая стоимость электроэнергии сейчас, мне кажется, дешевле даже будет получать из каких-нибудь ветряков, чем как сейчас оплачивается эта электроэнергия. Может быть, и про нее вспомнят, может быть, ее восстановят, реконструируют, и будет, будет она также работать, как и работала после послевоенное время. Кстати, уже есть проект по восстановлению этой станции э с подключением мини-электростанции. Э надеюсь, ее успеют реализовать до того, как плотину окончательно снесет и все это тут рухнет. Я не знаю, ребят, наверное, я закончу этот выпуск видео тем, который мы записали с Димкой, вот, поэтому смотрим. Вот так, ребят, получилось. Небольшая такая вот так сказать, индустриальная съемочка. Мы записали для вас это место. Оно у нас просто мейнстримовое такое. Но надеюсь, вам это понравилось. Разгрузило немножко канал, не только же про деревню снимать, еще и охота, что-нибудь такое индустриальное. Поэтому, если понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, не забываем сделать репост. Ждем ваших комментариев. И до новых встреч. Пока.